Да, я думаю, что видно меня. Видно меня. Даже если вот не так видно, тебя то если мы еще не видим. вы Я буду видеть... Нет, ты меня, меня видно здесь. Сейчас смотри. И пододвиньте, вот пододвиньте сюда. Сейчас себя... Вот, все, тебя даже Все. Тема нашего сегодняшнего вебинара, как мы говорили, ⁇ Тайм-менеджмент. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча будет очень полезна и многому нас научит. Передаю слово Александру Михайловичу. Я пока сидя, да, добрый да. вечер, вечер. Вот это денег, а вот это, -то, то Надо один отключить. Да, вот. а я Что-то все равно... Что-то прямо... У -у -у. Итак, хорошо ли слышно? Да, и рад видеть вас всех. Точнее, вот так общаться по интернету. А мы как-то сможем слушать вопросы, да? Сможем? Катя, а я у буду. девочек сейчас выключены у всех микрофоны, а можно я их включить? Смотрю, да. а, добрый день. Да, сейчас я включу для всех участников... А... Мы отключены тоже... А... Да, звук для всех участников включен, но каждый должен сам у себя теперь его включить, либо выключить микрофон, потому что многие выключили самостоятельно. <звук> Уважаемые участницы, у вас есть кнопки управления звуком. Пожалуйста, если вы хотите задавать вопросы, включайте ваш микрофон и задавайте звук. Если вы не хотите в данный момент ничего говорить, то лучше звук у себя выключить, микрофон, для того, чтобы не возникали помехи и не было шума. Нас хорошо слышно? Вас слышно отлично сейчас. Начинаем. Поскольку у нас время ограничено, и раз уж у нас бокс свел в да, такое короткое время, вопрос об управлении и планировании. Ну, очень много инструментов, которых мы сегодня, может быть, с вами освоим. Но главное же дело в инструментах. Есть, так, как мы называем, два, два уровня навыков. Есть жесткие навыки, горизонтальные росты, развития. Это когда ты осваиваешь инструменты 1С, Excel, там, да, умение работать с какими-то программами, API, систему оплаты и так далее. А, а, а есть навыки мягкие. Это умение взаимодействовать, умение понимать людей, умение разбираться в ситуации. Это системное мышление. Сначала там узкий взгляд, потом он расширенный взгляд, потом он широкий взгляд, да, и в конце концов, конечно, системное видение. И мы видим, что сейчас в образовании, в бизнесе, в предпринимательской деятельности, и вообще в общественной деятельности развивают горизонтальные навыки, жесткие освоения инструментов. И многие руководители обращаются к нам, их журавли, и ко мне, как консультанту, тем, чтобы «давайте, научите нас вот этому, этому, этому». Я говорю, ну, можно освоить все инструменты, тем более это не секретные инструменты. А для этого не нужен мастер-человек. Это можно посмотреть в интернете, в книжках. Ничего нового не изобретено, оно все действует тысячелетиями. А вот то, о чем мы будем сегодня говорить, об умении разбираться в ситуации о системном мышлении, а мы будем это относительно времени и своей жизни, есть же «тайм-менеджмент» такое название – оно хоть и называется у вас так но я не согласен с этим, потому что времени управлять нельзя, можно управлять только собой в этом времени, время так как тот караван, вот хотим мы им управлять, не хотим, оно все равно идет, хотим мы его экономить, не хотим, нам Бог вот дал один день сегодня, да, который у нас 15 число, да, а сейчас нам Бог дал вот этот час 15 января 2000 э, 19 -го уже года, понятно, что 15 января еще будет много раз 20, 2021, 2022 году. Даже 15 января там будет эти часы будет много раз еще, но 15 января и года будут много раз повторяться, но 15 января 2019 года не повторится больше никогда. И поэтому хотелось бы да, прожить эти часы так, чтобы не было бы учительно больно за бесстельно прожитые минуты, часы и годы. И это вот о, о мягких навыках или о системном мышлении касательно времени. Надо изменить что-то здесь, в голове и в сердце. Мы будем об этом. Вот если вы видите вот этот флипчарт и надпись. Я хотел бы задать один вам вопрос, потому что это вам я не скажу, а вы сейчас скажите, кто первый будет готов, прямо включите микрофон и скажите. Я задам жесткий такой вопрос. Сколько по вашему времени вы тратите время в своей жизни впустую? В день, в месяц, в год. Ну, можете хотя бы, ну, если в день вы напишете, то, понятно, на 30 умножить хорошо, и на 300 умножить хорошо. По вашему мнению, вот вам 30 секунд, 30 секунд на вот это задание, чтобы мы начали от этого от, от Вы тоже напишите, пожалуйста, Лена, ты, как по вашему мнению, сколько вы тратите время в пустую? День, Месяц. Год. Вот, по вашему мнению. Наводим здесь телефоны, компьютеров много рядом стоит. Может убрать. Да. Ну вот, я отодвинул. Uh -huh. свой телефон. Они наводят uh -huh. Как думают, примерно сколько? Пустую. А, что вот жалко их пропали. Uh -huh. Раз, два, три, сколько. Ну, хорошо. Это а калькулятор надо. День день надо. День. День, не не да, напишите. телефон на Да, телефон надо. Да он просто наводит. Потом забудешь я, этого, так. так, ну как. Что что там голова а видит, телефон там тоже, чуть-чуть его -чуть убрать подальше. Будет да, вот туда, да. Даже не за компьютер, вон на ту полочку. А он на на на на кресло рядом. Давайте. Того, какое есть предположение. Сколько, Елена? Написала, сколько? Три часа. Четыре. У меня да. Четыре. Вот опять. Какие другие цифры? Три. Ага. В неделю 25 и в год около тысячи часов. Тысяча часов. Отлично. Ну, вот я здесь записал. Ну, я думаю, что поскольку я давно работаю с руководителями, иногда задаю этот вопрос. А каждый, меня напишет 1, 2, 3, 4 в этом пределе в день. Конечно, это философский вопрос, он такой двойной. Первое, это цифровой вопрос, сколько конкретно, а второй, конечно, что мы считаем пустую. Да. И понятно, люди начинают э, говорить, что это ожидания в очередях, пробки, это болтовня по телефону, это звонки или приход людей, которые не, ну, неожиданные, не предупредившие. Да, это просмотр телевизора или просмотр э, газет, э, сидение в сайтах, в сетях и так далее. Да, несомненно, это и есть то, что мы говорим время в Но если вы написали 1, 2, 3, 4 часа, как это обычно, то мы понимаем, что в год это примерно 500 1000 часов. А мы, если есть среди нас учителя, а среди нас есть учителя, я вижу, я вам скажу, что высшее образование по любому предмету это 500 часов. 500-часовая программа это высшее образование. Поэтому мы понимаем, что каждый год мы теряем по одному высшему образованию. Но это по одному предмету. По одному, конечно, не помню. Предмет, по, по одному предмету. Хорошо образованный на высшем уровне человек 500 часов нужно потратить. На менеджмент, на маркетинг, на бухучет. По 500. Значит, но этот вопрос я задал не для того, чтобы нас как-то себя обидеть, посыпать голову пеплом. Сказать, вот ничего себе. Это как раз не траты, а это наши полезные ископаемые. Это то, зачем мы с вами собрались. Потому что, если кто-то написал ноль, ну, то можно сегодня и не присутствовать здесь. Все используется 100%. Это значит, у нас есть ресурс, полезный ископаемый. У каждого человека... А слышно А поближе? Итак, у каждого из нас есть полезные ископаемые. 500 часов ежегодно. Хорошо бы эти полезные ископаемые добыть и пустить на пользу себе в достижении целей личных, целей производственных, целей развития и тому подобное. Вот этому мы и посвятим сегодняшнюю нашу встречу. Хорошо, что эти полезные ископаемые есть. Как их извлечь? Это тема нашего разговора. Если возникают вопросы, вы прям включайте и задавайте. Итак. Переходим от, от, этой, от этого аспекта ко второму, что мы люди, мы люди образно управляем. Есть у нас левое полушарие, правое, или психологи говорят, кто психологи знают, сознание и подсознание, то, несомненно, все сознание и все поведение человека управляется подсознанием, метафорами, образами. Я сейчас дам еще одно задание. Которые ну, мы, не собрались. мы управляемся метафорами, образами Скажите, пожалуйста, сейчас подумайте, и напишите Какие метафоры времени управляют вашей жизнью? Ну, знаете, метафоры времени выражены, выражаются иногда вот поговорками да? Что там? Время, деньги Одна из метафор, правильно? Или что там? Ляг и все пройдет вот сейчас минуту посвятите, что я, чтобы я не говорил это, чтобы вы эти метафоры. А вы у нас это, прям контрольная группа. Да. Минута. Поехали. Метафоры пишите. Вы их не разносите на минусовые и плюсовые, и мы их потом с вами разнесем. Вы просто напишите все метафоры времени, которые управляют нашей жизнью. Я ответу попривет. Пожалуйста. Вперед, девочки. Говорите, а я Говорите, Марина, готова озвучить? Итак, время, деньги пишу. Время, деньги. Что там еще? Делу время по час. Делу время по час. Делу время. В ногу со временем. Что? Как еще раз? В... в ногу со временем. В ногу со временем. Лично в ногу со временем. Закон времени. Ну, закон – это правильно, а метафора какая-то? Как, как выражение, что-то является законом этого времени. Да, закон времени. Мы вот, метафора – это есть закон времени. Да, закон времени. Еще? Время выбрало нас. Время выбрало нас, хорошо. Или время пришло. Время пришло. Время – деньги. Да, написали. Утро вечером мудренее. Утро вечером мудренее, да. Ляг поспи, все пройдет. кто то говорит. Течет медленно, проходит быстро. Да, хорошо, течет медленно. Быстро. Девочки, еще кто-то? Утекающая река времени, как вариант. Утекающая река, да, хорошо. Канул в лето. Время – это движение вперед. Да, еще вот тут сказали, время лечит. Слышали такое? Да, да. да, время лечит. Да, достаточно. Я хотел... я чтобы... замерзнешь. Слышу? Девочки, кто еще что-то хотел? Сейчас сказали, что я не успел. Не спи, а то замерзнешь. <свят> Достаточно на сейчас, поскольку мы ограничены, как раз ограничены временем с вами. Вот есть метафоры. Каждый раз, когда вы сядете, вы сядьте, это можете сделать с мужьями, с детьми, с взрослыми, да, чтобы обсудить этот вопрос. Потому что человек управляется из подсознания образами, которые закладываются в детстве, культурой нашей, да, культурой который дается, отдается дедушкам и бабушкам и родителями, и потом школам и тому времени. И, несомненно, вот я здесь разделил эти метафоры на минусовые и плюсовые. Есть метафоры, которые, нам, которые ведут к потерям времени. Как вот там, ляг поспи, все пройдет, слава богу, не убили, да, работа не волк в лес не убежит. Что там? Время лечит, время пришло. А это, это те метафоры, которые ведут человека к откладыванию дела. Ну, к, к взгляду на время, что как-то все само утрясется. Что не нужно предпринимать никаких усилий, не нужно напряжений. А есть метафоры, которые вы тут сегодня произнесли, довольно много, меня радует, видимо, там вот, аудитории у нас продвинутые, марашин, что метафоры которые позволяют нам не только экономить, а использовать время эффективно, в ногу со временем. Утро, вечер, утреннее время медленно, счет быстро происходит, делу время потеки час. Это базовые метафоры. Если вы их выпишете, я предлагаю вам, если у вас есть ваши какие-то предприятия, отделы, подразделения, семьи, бывают же люди пишут какие-то Умные мысли, чьи-то э, метафоры, чьи-то высказанные. Вот лучше, чтобы вокруг предприятий ваших предприятиях ваших, висели вот эти позитивные метафоры, которые напоминают о том, что время да, проходит. Что -то, оно не а есть еще две. А, две. Я даже вот здесь нарисую, я их не подготовил. Начать найду я. Ага. Две ключевые метафоры, которые я хотел бы сегодня обсудить, которые снимают, выносят мозг иногда людям, и которые говорят, вот это очень жестко. Одна из базовых метафор времени, которую мы каждый день видим, когда вы глядите на свою руку, когда вы на стену, вот такая. Несомненно, вы же ее видели, правильно? Да? Вот здесь. 12, 3, 6, 9. Циферблат и часы. Так, так делать? Вот одна из метафор времени. Круг. А есть другая метафора времени. Да. И нету здесь хороших или плохих метафор. Я хотел бы, чтобы мы начали сегодня разбираться и вот выросли системно, стали представлять себя в этой жизни и управлять собой. То есть временем нельзя управлять, но зато можно управлять собой в этом времени. Вот видишь, не пищи. Это Да, потому что что-то наводило. А вторая метафора базовая, которую, конечно, из нашей жизни и полностью часто извлекают, и мы ее практически с ней не общаемся, и от этого мы живем, иногда и говорим. Я думаю, что вы иногда это говорите. Иногда я разговариваю с человеком, мы говорим, какой-то пустой разговор. Или говорим, какой-то день прошел впустую. Или там пустой человек. Хорошо, если день прошел впустую. А иногда проходят годы впустую. Человек говорит, как-то не успевая ничего, добиться, чего чем мечтал, мечты не осуществить. Что-то вот уже и все, время-то прошло. А потому как мы часто использовали вот эту метафору. Вот, циферблат и круг. А есть другая, довольно жесткая. И вы, наверное, ее тоже видели. Да? Я вот не очень художник. Ну, примерно вот так. Видно ли всем, барышни, да? Песочные часы. А, вот оно вот так происходит. И мы понимаем, что прямо время, вот оно течет, как вы сказали, а очень позитивная метафора. И вот назад не возвращается. И очень позитивная метафора, в одну реку нельзя войти дважды. Вот оно. И оно течет в одну сторону, в другую сторону оно и не потечет. И есть у нас, мы когда дальше двинемся, есть стратегические планы. Это планы на долго, на год, на два, на жизнь, на пять лет. Ну, например, получить образование – это, конечно, стратегический план. Купить машину – конечно, стратегический план. Создать семью, родить детей – стратегический план. Получить профессию, что-то еще там построить дом – стратегический план. А есть оперативные планы, да? Сходить сегодня к маме. Написать отчет, провести урок или сделать сделку, заключить договор, спечь блинчики или там произвести какую-то мебель. Оперативные планы. И я хотел бы, чтобы вы сейчас задумали стратегические оперативные тактические. Вот оперативные – это один час, день, неделя. Тактические неделя, месяц. Время, время. мое время времени сегодня. Стратегические – это полгода и больше. Для какого времени полезна вот эта метафора? Часы, циферблат, круг. И почему? И для какого она вредна? Есть ли какие-то мысли? Ответьте мне, пожалуйста, чтобы я вас слышал. Как думаете, на каком, на каких позициях времени? Стратегический, тактический и оперативный. Где полезна... Круг. А где вам вредит? Мысли. Кто тут, тут Иванов болтает? Мысли собрались. Девочки, вы с нами? При ну, планировании. Эти обе метафоры нужны при планировании. Планирование абсолютно спасибо. Есть оперативная на один день на два. Есть тактическая на месяц на два, а есть стратегическая на год и на пять. Часы это я, дум, я думаю, для оперативного планирования. Отлично. Часы. Слава Богу, что не один я вот слышу, да. кого могу услышать. Слава Богу. Точно. Нет ничего плохого в циферблате. Но циферблат и круг полезен только для оперативного планирования. То есть для планирования на день. Рядом-рядом, может, объяснить. Понимаем, да, девочки? Вот, если вы планируете написание отчетов, встречу с заказчиком, поход к маме, сходить в ресторанчик, там, поговорить с, по теле, по теле, с отцом, да, что-то оперативное, то циферблат полезен. Вы можете запланировать на 7, на 9, на 3. Ого. Но этот, эта метафора абсолютно неприемлема для стратегических планов. И что мы сейчас с вами видим, а вы не дадите мне соврать, поскольку мы с вами, взрослые люди, давно живем, да, а особенно это молодым детям, что вот эту метафору песочных часов вытеснили полностью, и она у нас не присутствует в жизни. Мы и пытаемся оперативные планы строить с помощью часов и тактические, и стратегически. А когда дело касается стратегических планов, и вдруг мы берем часы, то... Создается ощущение круговорота, что все повторяется. 7 часов сегодня не успел, так завтра же будет опять 7 все. Завтра буду разговаривать о будущем со своим мужем. Ай, завтра будет, послезавтра в 7 часов я начну заниматься чем-то фитнесом. Ой, да, начну заниматься там своей фигурой. Или там начну, начну учить английский язык или играть на гитаре. Потому что каждый раз семь, каждый раз семь. Циферблат и круглые часы ведут к ноту, ведут к откладыванию, к откладыванию, к откладыванию. Ощущение в голове и в сердце у каждого из нас и у детей складывается, что время повторится, что все будет, что мы все успеем. И так жизнь проходит, а мы не успели. Мы откладывали, откладывали, откладывали и откладывали. Там у вас как раз метафора есть, может быть, слайды, если есть, то видно. Такую метафору стоит нарисовать. Вот эта метафора для планирования жизни неподходящая. Только в день. А она везде у вас висит. В доме, на работе, на руках, даже в электронном виде, а вообще на циферблате этих, как их называют, ваших телефонов. Телефонов. Там вообще даже, ци, даже круга нет. Там просто текущее время. И если люди пользуются этой метафорой, мы понимаем, что люди превращаются в... В кого? В, а в оперативщиков. Это вот здесь, вот сейчас живу. Завтра не знаю, что будет. Поэтому вы слышите, даже в некоторых государствах, как наш товарищ Медведев или правительство, сказали, что сейчас стратегические планы строить? Какая пятилетка и десятилетка? Дай бог на год построить. А когда люди не знают, куда двигаться и что будет через пять лет, люди в растерянности, люди вот, ну я жестко скажу, ну никто не обещал, что я буду ласковым профессором, да? Вот в баранах. Конечно, люди, которые не умуют, не могут видеть далеко, а видят только вот близ 24 часа, ими управлять легче. Они всегда в стрессе, они всегда вот в таком неудовлетворенности, что мы не успеваем, не успеваем, не успеваем, переносим, переносим. Цейтнот откладываем на завтра, откладываем. И так добирается этих важных дел столько, что перед Новым годом думают, офигеть, не справимся, давайте снова ну, круг – это все время снова, все время снова, все время снова. Это не то, что ты. Это многие люди с этим приходят и начинают говорить о бизнес-планировании со мной, как с консультантом и с тренером. Я говорю, у вас не по... инструменты все придуманы. Бизнес-планирование, проектирование и так далее, и так далее. KPI, система мотивации, стимулирования. Если вы не измените видение себя в этой жизни и времени, не изменится ничего. Для дня – часы. А для вашей жизни не часы круглые, а часы такие. Я, к сожалению, сейчас не нахожу, не вижу предприятий. Есть же кто-то делает часы песочные. Я с ними знаком. Но они делают часы песочные, если вы видели, для психологов минута, 60 минут, 60, там, 45 минут. Ну, такие ставишь. Да, через да. минуту оно вытекло, все. Через 10 минут вытекло. Это тоже подобие круглых часов. А вам бы, если вы найдете, и вдруг вы назовете мне человека, который делает эти часы. Вот здесь бы написано было, вот так, сто лет, ну, может, 150. И они бы были вот, ну, вот, такой размером стояли бы в вашей спальной комнате. И когда рождается у вас ребенок, и вы его нарекаете именем, и вы вот здесь задвижку вынимаете, и пошел песочек сыпаться. жизнь пошла у него... И вот оно убывает, убывает, убывает. Вот 50 лет, а вот там 40 и так далее. И вот здесь оно прибывает. И оно в одну сторону. И оно безвозвратно. И когда тебе... И поэтому вы видите, как песочные устроены. Что вот здесь оно сужается. Если здесь год это 2-3 сантиметра, то вот здесь год будет миллиметр. И чем мы старше, если вы по себе чувствуете. Сейчас годы идут прям как в детстве месяцы. Сейчас раз, опа, уже год прошел, раз, уже неделя прошла, только я моргнул, а уже месяц нет, уже другой месяц, потому что чем меньше у нас время остается, тем оно быстрее течет. Это прям правильная метафора, временно создана людьми, создана мудрыми людьми, которые понимали, что нужно чувствовать и понимать те метафоры, о которых вы говорили, время течет, в одну реку не войти дважды. Да. Вот что... Если вы такие часы себе в голове представляете, то вот только тут и можно планировать тактические оперативные мероприятия. Это вводит в шок и в кризис некоторых моих коллег-руководителей. Они говорят, ты что, мы будем все время стрессе? Я говорю, очень хорошо. Только что хотела сказать, это да? приведет к депрессии, постоянному стрессу и страху. Не успею. Об... Да. да. Потому что мы... Говорили, мы собрались. Зачем? Вы общественные деятели. И вы хотите... У нас, да, в России не очень любят слово «успех». Я сам не очень его люблю. Но у нас правильная организация слова успех». Этимология слова «успех» от корня «успеть». Эффективно живущий человек, в хорошем смысле это слово «эффективно», да, ну, который умирает, сувы, это люди, которые много успели. жизнь-то нам всем дается одинаково. Ну, сто лет, грубо нам, ну, Мне не 100, а может 60, 60, 100. И некоторые за лет вот столько событий успевают. Они... Ну, не знаю, Пушкин, там, да, Суворов, там, там, Эйнштейн, Ньютон. Ну, много людей, да, даже было, многие нынешние которые есть, жили именно в таком... Да Леонардо да Винчи спал по 15 минут 6 раз в день. Он работал 24 часа. Иначе сейчас ни один художник не берется столько написать за столько лет. Ну, ну, все, что он написал. Потому что он писал и понимал в стрессе. Потому что в стрессе ничего плохого нет. Стресс – это адреналин. Я уже не буду говорить о других э, ген, гормонах там, да, у нас. Женских, мужских. Это отдельная тема. Может, мы с вами встретимся. Что сейчас с женщинами, с мужчинами происходит. О тестостероне и обо всем. Оно да. а ну, это в том числе из-за времени. Поэтому стресс позволяет нам понимать ситуацию в жизни, что вот оно течет, и этого, и этого больше не будет. Ты прям завтра встаешь и надо же не 50 лет, а каждый день. Здесь вот 100 лет это вот столько черточек. Поэтому маленькие часы это не вместе Солнечные, песочные. Вот такие. Вот они большие, где 100, 100 черточек. 100 черточек. сто лет, 100 черно. А можно даже и по часам. И я вижу, и я прямо думаю, ух ты, ух ты, мне надо успеть. День ведь начинается, а мы же и в дню подойдем. День начинается, и мы понимаем. Моя бабушка мне говорила, я начала говорить, моя бабушка мне каждый день, ну не каждый день, сколько она меня воспитывала в вагончике на строительстве с родителями, она говорит, ну что, помни о смерти. Маленькому мальчику, она говорила, а ее учили в церковной приходской школе, она 4 класса закончила в церковной приходской школе, потому что день-то есть только один. И она говорит, ты ложишься спать, вчера же уже нет, а завтра не факт, что он наступит. Бог нам дал один день. Ну, вчера точно. И этот день надо прожить так, чтобы ты успел по максимуму сделать столько добрых дел, моя бабушка, чтобы ты ложился спать и спокойно с улыбкой заспал и думал, ну, даже если закончится все, ты успел, ты столько успел, что вот очень, ну, что сделал то, что нужно. Вот такая метафора времени, она стрессовая, и это и есть наши внутренние ограничения и страхи. Это Отдельная песня. Это не, отвлек, не, не отключаем ни не эту метафору, нету. Но для жизни вот эту метафору. Есть там вопрос, кто-то. Кто-то хотел кто-то сказать, девочки? Дальше двигаемся. Отлично. Значит, на стратегический и тактический уровень. Песочные часы. Оперативный на день круговые часы. Нельзя вырезать вот это, иначе жизнь пройдет вот так, как день. Жизнь прошла бы наполнена, жизнь наполнена событиями. События, события, события, события. А теперь мы переходим к базовым... А, это я мы с вами начинаем работать над инструментами, которые нам позволят эффективно планировать свою жизнь и перейти даже к планированию. Вот сделайте вот так. Лист у вас есть? Или даже не лист, у вас же этот, раздаточка там есть. Вот здесь нарисуйте жизнь. Ну, вот вся наша жизнь. И, пожалуйста, сделайте вот такие или квадратики, или кружки, ну, как вам нравится. И распишите. И вы тоже, девочки. Куда вы... Да, включите. Ну, пусть они видят ее сбоку где-нибудь. Куда вы направляете свою жизнь свое время? На как, в каких направлениях вы ее расходуете? А, правильно так сказать, инвестируете, вкладываете. Нарисуйте. Вот она там, круг да, области жизни. Прямо на нее нажмите так сейчас нажму, она откроется. Вот, внизу на а, и Вот так, да, чтобы меня не было. Да, может, сбоку они же так уйдут. Они сейчас уйдут и... Хорошо, вот, чудесно. Пожалуйста, вот пока мы тут что-то настраиваем, напишите, на что уходит ваша жизнь, во что вы ее вкладываете, ну там понятно, кто-то напишет, семья, что-то еще, что еще, и я хочу слышать. Девочки, вы с нами? Учеба. Да, а, вот отлично. Саморазвитие, сейчас да, учеба, надо. да. Путешествие. Зум, зум, зум, зум. А, вот, вот, вот, вот. Удовольствие. Пишем, пишем, сейчас я пишу. Учеба – это вот саморазвитие, правильно? Да. Об а оперативном и тактическом времени Виды, слышат? Нет, мы жизнь расписывали. Жизнь. Да, вас видно. На, диаграм... на диаграмме времени остановились. Что получилось, да. Вот кружочек получился у вас, да, такой? Есть время на саморазвитие, на отдых на работу, на здоровье, на друзей, на семью, на увлечения. Это точно больше не... Саша, важно. а чего нет изображения? Что говоришь? Нет, изображения говоришь. Лена, не, не, не, вникай, не мешайте вебинару, пожалуйста, Сейчас, Лена. Так я не вижу, я изображения не вижу. Не, не мешайте. Не мешайте. Слыш... изображение? Большое, чтобы... было. Девочки, вы нас видите все? Уважаемые участницы, в верхнем правом углу у вас есть значок вид галереи, вид докладчика. Вам нужно нажать эту кнопку вид докладчика, и тогда вы увидите нашего ведущего. Довольно, вот, Итак. Вот мы написали 7-8 направлений жизни. Просто некоторые, когда-то была у меня одна женщина, да, она есть, это здоровье одна из бизнесменов наших странских, она пришла и говорит, я в стрессе, в циклоте, Михалыч, что-то что надо делать. Она как психолог, пришла, я говорю, я не психолог, давай по ты тратишь свое время? Она говорит, ни на что не хватает времени, ничего не успеваешь, жизнь проходит бляхом, а, извините. И она взяла и нарисовала вот так жизнь, я ей дал листок, и она написала «работа, дом» и все. Я говорю, молодец. Ну, она так пришла и говорит, вот так у меня жизнь говорит. Работа, дом, работа, дом. Я думаю, что у некоторых из нас так жизнь проходит. Один-два направления недостаточно. Даже три недостаточно. Поэтому есть то самое правило семьи что мы можем распределять контроль права семьи. Ну, иногда может 8, что-то вы придумаете. Вот они, семь направлений. Ну, напишем 8. Раз, два, три, четыре. Если мы говорим о стратегическом, и о тактическом, и оперативных уровнях, то жизнь – это стратегический уровень, девочки. Стратегический. Надолго, на сто лет. Вот эти семь направлений – это, это цели. Смотрите, цели. Жизнь – это цель. Смысл. Жизнь, любовь – это задачи. И нету правильных и неправильных. Чтобы жизнь прожить, как мы говорим, что полноценную, нужно равномерно распределять время и на здоровье, и на работу, и на отдых, и на увлечение, и на саморазвитие, и на семью, и на друзей. А если ты распределяешь время между двумя, ты, понятно, все остальное отрезал. Это один минус и одна ошибка. Вторая ошибка, когда люди здесь начинают кроить на, на тактическом уровне задач. Вот это стратегические цели, тактические задачи, а дальше оперативные действия. На самом деле мы понимаем, вот, например, в жизни есть направление семья. Семья – это тактический уровень. А оперативный, если бы мы перенесли листок семьи на отдельную картинку, то вот здесь была семья, а тут был бы муж, дети, родители мои, родители мужа, мои братья и сестры, мои дальние родственники. И то же самое получилось бы, только это уже совсем оперативный уровень. Если вы оперативный уровень заносите на уровень задач, у вас начинается хаос и перебор. Ну, когда вы на первом уровне пишите не слово «семья», а сразу пишите жена, дети, родители, и тогда здесь добавляется. И увлечение разделяете там, да, на теннис, там, на лыжи, а саморазвитие на чтение и там, на йогу, а отдых разделяете И у вас тут прямо каша такая, Охренеть, ничего не успеваем, куда? Это второй проблема. Первая проблема – недобор, вторая проблема – перебор. Чтобы у вас было системное, и выросли вот вертикально, как мы говорим, навыки да, мягкие, понимание жизни системное видение, то вот по правилу 7 такой, на первом уровне жизнь, на втором уровне 7-8 направлений жизни, вот вы их все мне сказали, на третьем уровне каждое из направлений расписывается тоже по 7-8 действиям, действиям. Здоровье там есть, техосмотры, правильно? Там, да? Здоровье там есть, зарядка, правильно? Здоровье там, ну, есть походы туристические. А, да, да, ну, да, ну, да, уже 7-8 мероприятий, вот уже на уровне тактического, оперативного, ну, это мероприятие, uh -huh. этого направления. Создайте свою жизнь. Прямо сегодня. Это прямо интересно будет, если у вас есть мужья, ваши взрослые дети. Им самим будет интересно свою жизнь представлять целиком. Системное видение это ну, иногда системное мышление, люди пугают, что такое стратегическое системное мышление. Это когда ты видишь жизнь вот так вот: и день свой, и план сверху. И видишь все элементы системы и можешь между ними выстраивать связи и отношения, и прочерчивать маршрут эффективности. Итак, это первое. Задание, которое вы выполнили. А от него идет задание второе. Нарисуйте, пожалуйста, девочки, вот такой круг. В нем вот это вот ваша жизнь в центре. А здесь по ровному кругу. Семья 100%, увеличение 100%, работа, отдых, здоровье, там, саморазвитие. Ну вот этих 8. И я попрошу сейчас тут двух присутствующих и вас, кто там сидит. Сделайте свой портрет, напишите вот здесь черточку поставьте по каждому из этих восьми направлений вашу удовлетворенность. Насколько вы удовлетворены тем, куда вы вкладываете свое время, например, в семье или в работе? И кто-то мне скажет: у меня все время в работу на 90%, а семье времени не остается. Или наоборот, я про себя скажу, я про себя скажу. Мне-то нечего сняться я вот о здоровье, хотя уже мне есть болезни, которые мне противят, пора лечиться. Вот я здоровье на 20% удовлетворен. И трачу время, вкладываю время. А вы свой, пожалуйста, нарисуйте. Я послушать хочу. Вам одну минуту. Я могу? Одну минуту, пожалуйста, девочки. Нарисуйте-ка, а я тебя спрошу. Давай. Да. Ты прям нарисуй, нарисуй, прям нарисуй и поставишь свои. Ну, у меня тоже, я думаю, что. Ты, ты чтобы... давай, давай, все 8 нарисуй. Ну сначала. да, вот на процентов, процентов на 80%. Так, работа у меня, куда? У меня на 80%. Итак, вот здесь работа. Дальше увлечение, хобби. Хобби. Хотелось бы Нету, наверное. Но ну, не остается. Есть, а, есть. а у тебя ли? Нет. Вот, я Лена У меня процентов 20 лет очень вот. много. 20, 20 времени. На семью много времени уделяете? На семью процентов 40 уделяете. Хорошо, 40 это хорошо. Дальше. На друзей. На друзей. А друзья ушли в, со в соцсети. Это можно считать, нет, что друзья и нет. Это или... не друзья. Это так цифра. Это, это ну, фальш, -панель. фальш панель. Фальш панель. Время-то на общение да. с ними. Не объяснить, а, а реально общаться. Это потеря времени. не общайтесь. Общение мы называем живот, когда я могу потрогать. Я, к сожалению, этого не начал, но там, если у вас слайды вам Елена выставила, там у вас прям вывеска журавлей. Но... И написано мастерство, это умение делать обыкновенные вещи, необыкновенно а, хорошо. Да, да. А, вот, вот презентация. Мало того, я вам думаю, что вы меня поддержите, что любое мастерство нельзя передать ни по книжкам. Не по интернету, любой метод. печь блинчики, хоть водить машину, нужно живой человек. Это печь блинчики нельзя научиться по книжке. Водить машину, хотя все написано машине, про водение машины, должен быть рядом мастер. И когда мне кто-то говорил, мой учитель когда сказал, когда я его спрашивал, как так вот ты преподаешь? Он учитель, я тоже учитель, потому что, а как мастер стать? Он говорит, вот так учение ну вот он прям потрогает, вот только так. По интернету нет, несомненно, нужен интернет, тут даже разговаривают. И книжки нужны. Но живое мастерство передается в живую. Ну, если, живое. Ну, здесь сколько. Если на живое пятьдесят. Ну нет, меньше даже. 40. Если живое, да, вот где-то около двадцати процентов. На саморазвитие. А, смотря как и в чем. Ну вот, учишься, что-то в гитаре начаешь, а -а -а английский изучаешь. Ну, о чем-то думаешь, что надо развиваться? Науки, осваиваешь новые какие-то? Ну науки. да, Наука. у меня большая доля науки, я думаю, что процентов на 70. На ну, Да. Ну вот, ты прям молодец. Хорошо. Нет, на, на отдых уха. сколько уходит? Да. На отдых? Я вижу сейчас я и но я вижу, тут есть приличные люди. Сколько? Да. На отдых. Вот я не был в отпуске уже лет 10. У меня-то на отдых... Процентов 20. У вас сколько? Если учесть, что увлечение это тоже... Не-не-не, то не, это перейти. отдельно. Увлечение да, это да, действие. Да. Это отдых это нет, чего не делаешь. Просто лежишь, отдыхаешь. Такого не бывает. Mm -hmm, Все-таки сон. Но, если это я, тогда надо заменить слово отдых на слово сон. Ну пусть процентов 50. Ладно. Итак, вот мы рисуем. Нет, я меньше, хочу, девочки, да. чтобы вы нарисовали свой портрет. Вот это портрет да, виртуальной девочки. Вот он, смотрите. Да? Будем думать, как зовут девочку? Наталья. Наталья. Вот. Видно вам? Портрет Натальи. Практически одно лицо. Как художник художнику скажет. А да. ничего, так выглядит да. хорошо. Да. Нарисуйтесь, девочки. Да, да, Нарисуйтесь. Да. И это, это хорошо, что мы нарисовали. Это редко делается. А это хорошо, что вы сегодня имеете возможность это сделать. Это не надо никому показывать. Это ваша интимная вещь. Вы посмотрите как гармонично ваша жизнь происходит. И это не значит, что это какие-то проблемы. Вот у меня такие же проблемы. Если бы я себя рисовал, то вот я так у меня здесь вот так, на семью еще меньше, на друзей, ну побольше у меня, друзья, на саморазвитие, да, тоже где-то здесь, на здоровье, ну также нет, на отдых тоже мало, на работу много. Ну, похожи наши, наши портреты с как-то похожи. Ну, такие кривоватые. Да. Но если вы определили, где у вас провисы, это не провис. Это ваши вектора развития. Значит, мы разговаривали с Натальей. Наталья, думая, что делать в этой жизни? Как эффективно и успешно прожить? То есть успеть много. Наталья, нужно понимать. Ага, вот здесь увлечение? Значит, вот чем надо, куда вкладывать время. Ага, вот здесь провись. Вот куда надо вкладывать время. Ага, вот здесь провись. Вот куда вкладывать время. Скажу вам не по секрету, а правду. А за счет чего? Ваша работа не пострадает. Не пострадает. Не пострадает. Просто надо начинать планировать эти действия. Эти, эти и эти. Потому что если я не буду планировать действия по здоровью, то пострадает все. Если я не буду планировать действия по семье, я, может быть, буду смысла, богатым и рабочим, и с деньгами, и с работой, но один без детей, без жены, один, как перст, нахрен, и без друзей. Значит, мне нужно вот начать думать об этом. А мы в основном как то Света, ну, Света в кавычках, не хочу обидеть Свет, которая сказала, работай, дом. Вот она, все, все остальное не существует в ее жизни. И жизнь, она, говорит, проходит как-то впустую, как-то все есть, у нее деньги есть дверь к Мэру открывает ногой. Она говорит, все есть, но счастья нет. Да? Счастья нет. Удовлетворение. М -м -м. А вот Девочки, что? может, кто-то хочет поделиться, как у вас? Что-то похожее или у кого-то есть сбалансированный такой прям круг? А? Очень похоже. Девчонки, меня радует. Мы для этого собрались, чтобы надо посмотреть, знаете, кто-то сказал, мой учитель, хороший, не помню фамилию, хороший учитель. Он сказал, конечно, девочки и мальчики, не все проблемы мы можем решить. Но если мы не посмотрим проблемы прямо в лицо, мы ее точно никогда не решим. Чтобы начать решать, надо прямо взглянуть на проблему. Из-под ковра надо вытащить и прямо посмотреть на себя. Вот я такая, кривовато грызок какой-то. Не хочу никого бить, я про себя. Да. И значит, правильно, когда я вижу упреки моей жены, моих детей, моя дочь, вот я из Ленинграда приехал, она там учится, и она говорит, папа, мы там времени с тобой увидимся. А я, я все говорю, Варя, мне некогда, некогда, я на работе. Я на работе. Или папе я когда-то говорил, да, папа, надо, чтобы встретиться с папой, надо ехать, ему время, мне время, шахматы любился. А сейчас уже нет папы. Хотелось бы поговорить, а нет папы. А все, не успели, это я говорю, не успевший я, да не успел я в это время. Значит, я вовремя не задумался. И каждый из нас наступил на грабли. Но ну, хорошо бы, чем умная дурака отличается, все наступают на грабли. правильно? Но только дураки продолжают на них наступать, а умные извлекают какой-то урок. Мы с вами здесь собрались, чтобы извлечь какой-то урок. Вектор развития Наташи, вот она здесь рядом, она принадлежит вот сюда, вот сюда, немножечко сюда и немножечко сюда. Сбалансированное или гармоничное развитие. Тогда только есть смысл осваивать инструменты тайм-менеджмента, планирования и всего остального. А если ты все клинанул сюда, ну то понимаешь, что что-то пострадает. Количество-то время ограничено. Вот если есть его 24 часа, его больше нет. И больше не дадут. Как то, песочные часы. Если ты все время там, то значит за счет чего? За счет других направлений. Чуть-чуть меньше. Радует меня, что вот кооперативы, и даже, ну, я не апологет, советский, консульс, хотя я консумолец, но мы первая страна была, которая сделала не 10-часовый рабочий день, а 8 часовой рабочий день. И мы были бы первая страна, а так к этому и надо стремиться, чтобы рабочий день был вообще 6-часовый. Ну, 24 часа в сутках, 6 часов работы, 6 часов дом-семья, 6 часов саморазвития и 6 часов отдыха из Богом. Посылать. Да, вот, это правильно, вот это восточные люди – Четыре. На четыре крупных вещи. Для себя, для людей, для других, да? Для Бога и для работы. Для... Вот. Четыре. Шесть, шесть, шесть, шесть. Двадцать четыре. Больше нет. Но нас сейчас опять загоняют куда? Вот я, взрослый человек был признаем кохоза, я работал там по 16. Сейчас я работаю еще больше. Ну, смысл-то? Техника ведь как развилась? Сейчас компьютеры, сейчас автомобили, сейчас сотовые телефоны. Можно бы людям на работе в конвейере стоять поменьше. Чтобы хватало времени на семью, на здоровье, на отдых, на саморазвитие. А из нас делают с помощью циферблата таких вот баранов, муравьев. Пусть работают, пусть работают, пусть работают. Работают, дохнут, работают, духнут. Легче управлять. Да? Человеком огрызком. Хорошо. Хорошо. Это я такой начинаю типа пугать. Угу. Да. Но мы с вами вот определили свои вектора развития. И срочно именно в этом направлении начинаем делать, делать движение. А теперь по поводу количества этих целей. Целей мы же понимаем, вот сколько направлений, 7-8 направлений в жизни, чтобы потом мы это перенесем и в бизнес-планирование. Вот есть оперативные планы и стратегические планы. Есть личные цели и производственные. Пожалуйста, я вам еще одну минуту даю. Напишите, пожалуйста, по две цели. Личных, оперативных, ну это до одного месяца. И личных, стратегических от полугода до года производственных, оперативных на месяц, на полгода, и стратегических производственных. Пожалуйста, напишите по две цели, свои личные. Озвучите только то, что сочтете нужным. Пишем, пишем. А пока пишем, я вот то, что не успел, и нас прервал компьютер, чтобы не было путаницы, а то люди скажут, что это по-разному. Да, действительно разные масштабы. Масштабы, вот я пишу, масштабы. Масштабы планирования. Стратегические планы, тактические и оперативные. От человека, организации семьи и государства. Я спрошу вас здесь, Елену. Для человека оперативный план – это на сколько на какое время? День, два, три, три. один день. Это точно. Тактический план для человека – неделя, месяц. Ага. Неделя, один месяц. И для человека стратегический план это месяц и больше. А это для человека. Не, не так, что можно а Я не так написал. Тактически вот здесь неделя, а здесь месяц и больше. Извините. Пожалуйста. Слышно? Нет, -то, -то нет девочки, там звук у кого-то включен, разговоры. Нормально, нормально. Угу. Это для личности. А для организации, для компании, оперативный план это как раз, ой, оперативный, это неделя, да, тактический это месяц, квартал, помните, квартальная планирование, а уже стратегический для организации это квартал и год. А для государства, как мы понимаем, оперативный план это сколько? Год. Один год. А тактический – трехлетка, а стратегический – пять и больше. У Китая 20-летки планируют. И мы с вами в Советском Союзе что планировали? Пятилетки. И за три года, и год. Вот так. А сейчас мы видим даже Путин и Медведев говорит, не будем планировать, нафиг нам. Не будем видеть, куда идем. И когда я спрашиваю директоров, как вам живется, они приходят ко мне и говорят, надо валить отсюда. Ну, потому что не видим перспективы. Не понимаем, зачем живем, потому что их поместили вот сюда прям в неделю, в месяц, максимум в год. Планируешь и не знаешь, завтра нужна ювелирка или не нужна. Закроют сюда механизм или не закроют. Нужно строительство у нас, банкротят строители, прям банкротят. Строители банкротят. Или где. как и сельское хозяйство вот вы из сельхозакадемии никто не идет в сельское хозяйство учиться потому что они не знают, а зачем пять лет учиться если я потом не знаю, кому я нужен вообще, нужен ли агроном, нужен ли затехник, нужен ли инженер но я сам попозник, агроном и экономист, и это проблема поэтому масштабы планирования должны присутствовать все вместе, все и если вы лично себя планируете то вот так если у вас есть организация, подразделение какое-то, то вот так то вот здесь часы, а здесь солнечные, э, песочные. А если для государства, то вот так. И мы с вами как раз, я думаю, что мы успели написать свои планы. Кто-нибудь написал парочку целей? Цели. Девочки. Кто-нибудь цели оперативные, стратегические, личные? Ну, вот здесь говорят. Если оперативный, один день Ну, на недельку, да. Личные, да, это встретить Новый год, да, съездить на крещение к маме. Шучу. Успеть собрать вещи до отъезда. Да, стратегический план сходить в отпуск, да, и стратегический план купить машину. Например, правильно? Производственный. закончить отчет годовой или выставить оценки, да. И производственный это защитить... Аттестацию, ну, провести аттестацию своего своей кафедры. Uh -huh. да, это там оперативный или стратегический план. Вот вы написали и я вижу, я не буду сейчас вас мучить сделайте это домашнее задание, потому что иначе для этого не нужно Хотя бы 4. И когда приходит человек на индивидуальный коучинг или э, консультацию, то даже 4 он зависает и начинает думать, думать, думать. А теперь Закон жизни. Чуть дальше. Вот я верну вас сюда. Как думаете тогда, раз вы знаете правила семьи, знаете законы времени, кто-то из вас прям метафору, да, время подчиняется своим законам, и они на незнание законов не освобождают их действия. У нас семь направлений. Как думаете, сколько должно быть целей в каждом направлении? Правило такое. Цель вообще одна, нет, а нет. задач много. И это... правильно. Вот по каждому направлению есть семь целей. Вот там, да. здесь жизнь, это цель, и в ней семь задач. В жизни семь задач. Работа, семья, друзья. В каждой из задач для семьи семья это цель, а там есть направление задачи. Сколько по правилу? Семь. Молодцы, девочки. Если вы это сделаете, вы будете жить эффективно, успешно, гармонично. Итак, мы понимаем, что в каждом из направлений надо ставить сколько? Семь целей. Семь. Из них одна 2, каких стратегических, одна-две-три тактических uh -huh. и три-четыре оперативных. В семье сегодня сходить к маме, uh -huh. завтра сделать выговор сыну, оперативная, да, uh -huh. Там, к, к, к концу недели собрать всех друзей на день рождения. Четыре цели. Тактические цели, да? собрать своих семью съездить в отпуск в феврале, uh -huh. тактическая цель, ну, вообще начать ходить на фитнес, uh -huh. а стратегическая цель, наконец, построить дачу, да, и научиться играть на гитаре. Я вот семь целей в семье, ну, это увлечение не ним uh -huh. поставил. То есть семь, не просто семь равных, а помните, я говорю, да, оперативный, так, да. тактический, стратегический. Что вам даю надо? Иначе смысла нет в нашей встречи. Смотрим. Семь направлений жизни. В каждом из направлений надо семь целей. Сколько целей надо иметь? 47. 49. Девочки, абс... хочу вас успокоить. Даже если вы сделаете 21 очко. Ну, помните там, кто там пел? Круг, ну, не очко обычное губит, так 11, туз перебор. Да ладно, Круг Пушкин же там писал. Тройка, семерка, туз. Сколько это? Кто-то знает, нет? 21. 21. 21. Yeah. 21. 21. 21. 21. То есть в семи направлениях, даже если вы по три цели напишите, одну оперативную, одну тактическую, одну стратегическую, 21, вы зависите. Уделите этому один хотя бы час отвлекитесь от всего, отключите телевизор, заварите себе кофе или что вы любите там пить, сядьте с листочком и прямо так вот напишите 7 направлений, и в каждом из 7 направлений, сколько сможете, это тяжело. Ну, трудно, кажется, но тогда, раз, когда мне директора говорят, это трудно, я говорю, тогда идите отсюда. Ну, трудно, занимайтесь, я что ли за вас буду решать вашу жизнь? Да, у меня есть, я вам скажу, девочки, раз уж у нас Бог свел, и вы понимаете, вот они 49 целей, и когда вы достигли какой-то цели оперативно, например, надо что сделать? Правильно. Срочно писать новую. Правильно. Эту вычеркнуть, срочно писать новую. Достигли тактической, вычеркиваете, срочно тактическую новую. Научились играть на гитаре стратегической, срочно писем английский язык. Ну, например. Или там в семье, рожаем второго ребенка, например. То есть всегда 49 целей. Секрет долголетия, а вы, наверное, знаете, некоторые из вас бабушек, дедушек, соседок, или там мужчин, или женщин, которые живут, ходят на лавочке, сидят и говорят, да уже не знаем смысла нет жить, уже бы нас Бог бы забрал, уже не зачем, не зачем, потому что человек умирает, когда кончаются цели, но он не видит смысла, он говорит, я не вижу зачем, а это зачем, и если у вас будет 49 целей, до тех пор, пока у вас будет 49 целей, будете жить. Никакие болезни вас не сломят. Ну, все приходит вовремя. Когда Пушкин все цели свои достиг, появился Дантес. Говорит, ну все, пора, брат. Пора. Или Есенин там, или Ньютон. Ну, кто-то живет до 37, кто-то до 92. И не дело да, в количестве, дело в смысле. Сколько ты успел за эти 32 или за эти 92? Мы, мы же не все стремимся, да, вот подольше бы нахрен покоптить коптить небо, чтобы было скучно. Нет, лучше подольше и интересно. Да. А интересно, когда есть 49 целей всегда. Всегда, всегда. И когда люди говорят, ты покажи, я-то прихожу и открываю, у меня-то лист есть. 49 целей всегда. Вот съездил, решил, я сел и сделал новые Достигли какие-то, вот журавли, это стратегическая цель, она еще только делает, а она, не, она будет лет через 10-15. Я знаю, когда я умру. Когда мне говорят, ты знаешь, что? я говорю, я знаю, когда умру. Я знаю, когда умру, когда умру. Можно задать вопрос, да. как часто вы меняете? Вот эти свои? Их не надо часто менять. Как только Обновление, ты написал их, как сам. только хоть что-то случилось, время пришло сесть и вписать новую цель. Тогда ты будешь видеть, каждое утро вставать, не в стрессе, а смотреть на песочные и ух ты, у меня новая цель. У меня новая цель. Я к маме хотел сходить, я сходил. да. Я хотел спраздновать, собрать всю семью вот в Ленинграде. Я ее собрал. То есть тактическая цель собрать всю семью, всех родственников в Ленинграде в этом году сделана. Какая следующая будет? Сел и думаю за чашечкой чай. Так, Ленка, так, в семье. В семье, да? Ага, вот надо нам, чтобы наши дети собрались уже без нас. Мы же умрем. Ну, мы уже старенькие, а наши дети, а их уже больше, если у меня в семье там больше ста Ивановых, а у них уже дети, а моя дочь некоторых не знает детей моих сестер и братьев, но ну, она знает, но она с ними не контачит. Ну вот, хорошая <coughs> цель. Мы там перестанем собираться, мы уже, а они-то ведь, если не начнут, то и не будут собираться, так семьи все дальше дальше. Ладно, ага, ну, хорошо, мы вот свои цели выстроим, напишем, спланируем. А как свои цели коррелировать? с целями тех, кто рядом. Ведь мы же все вместе взаимодействуем. Умница. И мы друг на друга влияем. И иногда нам надо поступиться чем-то своим, чтобы переключиться на другого. Да, это отдельно правильно. Ты, вы начали говорить о корреляции. Это хорошо, это отдельная песня, это прям тренинг, да, есть управление собой во времени с порционностью задач, с корреляцией, с переносами, с планом. Вот мы чуть-чуть успеем что-то. Mm -hmm. Это и правильно. Но сначала за тебя... Твою жизнь никто не проживет. Ты сделай свою жизнь. Ведь 49 целей это вся твоя жизнь. На день, на месяц, на 10 лет. И что-то достигается, у тебя новый повязывает. Как? как не не нет, ты делаешь ты себя, можем, да? а потом ты живешь в окружении. И когда ты нарисовала цели свои в семье, mm -hmm. хорошо бы с семьей сесть и их обсудить. И что нас держит с мужем или с моей Ленкой женой что у нее есть цели, и у меня есть цели. И некоторые разные, но некоторые это что? Общие. И пока у нас с ней есть общие цели, мы семья. Нас не развалит ни конфликты, ни мое шкубание, там, или, там, я поздно пришел, обнимаю девчонок где-нибудь, но ну, она нервничает, ревнует, ни там что-то еще, ни курс доллара, ни недостача в деньгах, мы ведь ну, железной семья. А если цели нет общих, это можно перенести вопрос на наши, например, у нас есть женские клубы, да? О! Если есть общие цели, клуб, он Значит, тоже, клуб он держит, да. Потеряли, вот ты очень хорошо, я сейчас да. приехал из Ленинграда, от да, ювелиров. Джон Векси, это сообщество ювелиров всей страны. Но там есть производители, а есть продавцы. И они друг друга не любят. И я еще 10 лет с ними конференции вел, говорю, пока вы не договоритесь, будет бардак. Мало того, зайдут китайцы. Тогда их не было. А теперь с онлайн. Санлайт везде, uh -huh. везде, ни одна наша сеть, ни Адамас, ни Линия Любви, ни 5.5 не перекрыла Санлайт. Они зашли всего пять лет назад, потому что наши ювелиры не, на, не договариваются на общих целях. Так создаются семьи, так создаются сообщества, так создаются клубы, так создаются вот эти, ну я таких сообществ называю, вот так журавли наши создались, там же преподаватели, попечители, директора-ученики. У нас у всех, ну, несомненно, куча разных. У нас разных целей больше, чем общих. Но если есть общие в семи направлениях, и мы, у нас, называется это, у нас одна культура, одно мировоззрение. Ну, да, если да. мы говорим, да, там, да, если мы с тобой скажем, там, там, что там, ну, какую-нибудь поговорку, да уронила мишку на пол, да, все равно и, и ты поймешь, о чем говорю. А да, если да. англичанин это послушает, он скажет, ну, какая-то хрень какая да, это уже разные культуры. А у нас одна культура. Мы так воспитаны, и мы пока страна. Так на самом деле разваливают вот Украину с Россией. Разводят общие цели. Разводят. Общие. Разводят. Да. Хотя люди, мы любим, мы родственники, правильно? Мы родня. И это на будущее тоже, о чем вы сказали. Коррелировать обязательно. Несомненно. Так везде и создаются. Ну вот, то, что я сегодня говорил, ну, до вас. Это вот построение ордена. Орден. Ну, орден – это организация, да, да, не понятно. на линии, да. вот вы, орден, нет, вы да. поняли, поняли. Вот да. и также вот мы создаем, вот есть офицеры, это орден, это независимо от нации, от мира, от uh -huh. страны, от его возраста, если он офицер, он везде офицер, хоть он фашист, хоть он русский, хоть он китаец, офицер, uh -huh. вот коммунисты – это орден, то есть их есть. И, есть в Италии, и в Италии, да, да, и в Италии, это орден. Да, а вот а вот Единая Россия – это не орден, uh -huh. ну вы же Единая Россия, только у вас здесь, Любовь нигде нет. Да, это шайка, -лига. Это не орден. Это просто, ну, вот у них там кучка ямались. Орден это когда мы понимаем, что нет расовых различий, нет половых, мы понимаем, что мы делаем. И тогда это орден. И семья также выстраивается. Мы же всеми разные, дети, там кто, профессию всех, ну род, мы, мы, мы, род, родня. Они все разные, но есть наша семья. Да, так же ваша, ваш рай. Рай. кэшер, это вы да, вы это вы точно. Вы и, вы сами. Сами. и эти цели, и вы всегда вы ставьте сами. цели да. в своем, ну, в вашем проекте должно быть как минимум 7 общих целей. 7. Да. Ну, это же направление, одно да. из направлений да. вашей жизни. Да. Там у вас 49, а 7 это кэшер. Да, вы да, ну, правильно, у меня 7 журавлей, а там есть семья моя, это моя работа. Ну, работа, я так слово работа написал, чему-то посвящаете да. Кто-то врач. У него, значит, вот здесь врач. Какой как врач. Какие его Вот, вы нашли себе вектор развития. Срочно задумайтесь о семи в каждом из направлений. Напишите список из 49, но лучше его структурировать, чтобы были направления 777. И потом вы дополняли, дополняли, дополняли. И пишите, и вам всегда будет жить интересно. Любопытно. У вас всегда будут цели, которые не завершены. А раз не завершены... Есть смысл вставать утром, есть смысл, ну, вставать с улыбкой, а не думать, о, как все хреново, опять доллара упал, опять газеты не принесли, опять снег не почистили, опять тут наступили мне на ногу в троллейбусе, опять еще смотрим, не дай бог, наш телевизор, то там вообще людей прямо опускают ниже Плинтуса. Наш народ в растерянности, к сожалению, потому что сейчас все СМИ, все телевидение и весь интернет – Людей помещают в состоянии не 49 целей, а бесцельной жизни просто все время на страхе. Да, да, все да. происходит хреново. Вот вам циферблат, <свят> вот смотрите, вот так все хуже и хуже. Я все пью, а мне все хуже. <свят> вот таким образом. Понятно ли, я изъясняюсь, а то я тороплюсь, сам стресс, вы меня простите. Так-то да. рюмочку надо выпить, но никто не наливает. Вот вы грейне надеете рюмочку, соответственно. Чуть-чуть. Итак, мы это сделали. Что вам, еще задача? Чтобы перейти к дню планирования. Что планировать, что не планировать и какие инструменты. Пожалуйста, сделайте себе чистый лист такой. Сейчас не будем делать, мы не успеем. У нас же сколько еще? Минут 20? Минут 15. 15 даже. Вот. Ну, если вы это сделаете, будет хорошо. Что планировать, что не планировать. А то люди начинают, как я говорю, с перебором писать. Вот здесь напишите вектор, линию. И тут напишите трехминутные дела. Ну, то есть от 1 до 10 минут. Есть же дела такие, ну что, позвонить, попить кофе, сходить в туалет, навести марафет, там, что там еще, поздороваться с людьми, ну что там еще, ну что-то там. Есть даже дела 15 минут, даже дела 30 минут и 90. Ну 15 там, от 10 до 20 минут. Ну что там, прочитать отчет, да? провести переговоры, да, там что там еще. Ну, написать письмо, своё, вы напишите. Там есть дела от 20 до часа. Да. То есть нельзя превышать лимит. Вы к этому. Не-не-не-не. Не. Я хочу, чтобы вы ничего не придумали, а взяли свою жизнь и написали все дела, которые в течение дня делаете. А просто месяц. вспомнили прошедший день? Про, да, все, что делаете, не только деньги, а вообще с А вообще. Что делаете вообще в своей жизни? Просто эти дела расписали по времени. Mm -hmm. Потому что иногда я спрашиваю человека, который взрослый ко мне приходит, и вот с эгнотом и со стрессом, и говорит, не знаю, как проходит время, я говорю, ну расскажи, а сколько занимает у тебя какое дело времени? А он так смотрит и говорит, я не считаю, я говорю, молодец. Ты хочешь управлять тем, чего ты даже не представляешь. Сколько уходит у тебя на совещание, сколько у тебя на встречи с заказчиками, сколько у тебя на семью, что ты делаешь с женой, сколько ты там читаешь книжки, сколько смотришь телевизор, сколько играешь шахматы, сколько кешь кофе, сколько вообще на транспорте проводишь. Он говорит, ну как это все идет, само... Я говорю, так а ты хоть представляешь? Нет. Я говорю, кратец. Это все равно, чтобы врач, врач начал бы нас резать, и думаю, а как пойдет там, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь, uh -huh. uh -huh. надо же понимать борционные задачи. И тогда у вас, если вы будете это делать, а вы сделаете, то вы заметите, что вот здесь будет дело 10-15 ну, реально, как я говорю, попить кофейку, там, ответить понятно, на звонок, да. открыть почту, ну, что-нибудь, поздороваться. Потому что здесь у вас будет дел, да, 5-10. Здесь у вас будет дел, там, 3-4-5-7. дел. А вот здесь вообще одно-два дела. Ну, я скажу, если вы учительница, то вот это парни. Ну, да, я, Правильно? я, я, я, я, я, я думаю, есть какие-то дела, которые... Или я совещание или... провожу. Да? Или я да. встречаюсь с близким человеком, да, и я, или иду на танцы с тобой, и там точно это не 30 минут. Это вот а час. если это подготовка к чему-то? Да, ну, может, я пишу отчет. Да, да. Это вот это. Или мероприятие. Я, я врач, я операцию делаю. Да. Я там бухгалтер, я свожу баланс. Ну таких дел есть один-два. Реально их немного. И вот здесь они напишут. Тогда вы будете представлять вообще, куда уходит вас, кей, ваш день. Ну, что добавить, что исправить, и где у вас перебор. И когда этот практикум сделан людьми, ну, лично, да, мы здесь не, не, не групповой тренинг, а у каждого лично правильно свои графики. Хотят когда управлять. Я говорю, когда хочешь управлять, сначала увидеть весь свой день. Что вот на это уходит, вот столько времени, столько времени, столько. Ну, кто в производстве хоть как-то участвует, тот понимает, что даже повар... Понимает, сколько он успеет, и сколько да. ему времени надо приготовить борщину на сто человек. Потому что если он не понимает, он не повар, Иди до свидания. Да? Также я, при я знаю, сколько надо, чтобы получить 10 тонн зерна. Мне надо столько дней пахать, потом культивировать, потом сеять, потом ухаживать, потом убирать, потом сортировать, сушить, и потом в склады закладывать, потом кормить коров, и сколько мне надо людей. Это правильно, это жизнь, управление этим процессом. Чтобы управлять чем-то вот, по планированию, надо представлять системно, как устроить это. А теперь как же пользоваться этим? Значит, вот эти дела, которые попадут сюда, их не планируем. Не планируем. Ну, они, само собой, встал, пописал, почистил зубки, попил кофейку. Не надо их планировать. То есть не вписывайте их в план дня, как ты их спрашивал, что делать? Да? Не надо, а то начинают люди писать. Чего, Михалыч, то мы должны так расписать? Встали. Помили, помылись, Но почистили зубки, попили кофе, вышли, сели в машину, прогрели не машину. Надо так, не так. надо. Да. Дела, которые попадут вот в этот сектор, не планируют. Хорошо. Дальше, друзья мои, очень хорошо, что мы здесь успели. Вот эти дела, которые от 10 до 20 минут, если вы хотите свой день выстроить очень качественно, то я называю это, сделайте разгонный час. Ну, если вы работаете с 8, с 8 до 9 не вот эти дела, а вот эти. Ну, если это о бизнесе, ну, о деле каком да, это вот это дело что? Это включить технику, да, что там? Попить кофе, поприветствовать, провести оперативочку, ну, я оперативки провожу, а это 10 минут, ну, реально. Провести оперативочку, прочитать почту, да, проконтролировать, кто что сделал и, ну, что не сделано, да, запланировать какое-то время. На, на, на сегодняшний день. Ну, какие-то дела. Вот. Раз, но их все надо ставить куда? В первый разгонный час. Чаще всего это постоянные какие-то дела. Бывают какие-то там непостоянные, но их в разгонный час. Пока вы еще не проснулись, пока вы еще только зарядились энергией, пока энергия я уж не буду вам давать биоритмы, да, это у каждого свой но они есть. Против течения нечего перейти. У нас вот так есть на подъем, потом спад, потом опять чуть-чуть небольшой подъем, и потом спать Спим. Ну вот, спим здесь, проснулись, и наша энергия начинает расти, расти, расти. Она растет, доходит до пика где-то к обеду. После обеда мы едим и съест, она надо тихий час. После тихо часа второй подъем, и потом уже потихонечку спадает. Поэтому... Что-то не спадает. Ну да, бывает не спадает. А ну, может быть. Есть же совы, есть же там всякие жаворонки. да. Жавронки. Продуктивные. Первый половина дня и падают во второй. Совы, наоборот, первые дни никакие, а во второй до ночи, до двух ночи. Поднимается. Итак, понимаешь, да, вот это? Разгонный час для дел от 10 до... 20, я не могу сказать, эти для дела, вы сами напишите. Вот дела, которые от 20 минут до часа надо планировать. То есть прописывать. А вы видите, сколько их? 3, 5, 7 всего. чтобы заниматься планированием, а точнее, планирование, то управление собой в ограниченном промежутке времени. В 24 часах в месяц в столетии. Потому что песочные часы это сыпятся. И назад не будут сыпаться. Планируем. Дела вот эти. Всего 3-5-7 в день. А вот эти вот дела, которые больше часа до полутора часов, это прямо, я называю, закрытый час. Это хорошо у учителей, вы помните, да? Звонок, и для учителя ничего больше не существует. Или для хирургов, когда я стою, делаю операцию, или когда я веду консультирование, или тренинг, все, для меня телефон не существует. Даже звонят, я отключаю закрытый час. Не входить, не влезать, убьет. Отложили телефоны. <звы> Это я говорю, мальчик, если вы танцуете с барышней, так не надо в это время танцуешь, думаешь, так, завтра у меня планерка, так, мне еще на не покрыты. да, еще тут есть, что-то покормить. Я что? говорю, танцуй с барышней. барышня это чувствует прям спинным мозгом, что мальчик не здесь и сейчас, а он где-то там в другом месте. Ты танцуй прямо сейчас с барышней, это закрытый час, для тебя больше ничего не существует. Это у вас точно людей надо этому учиться, они это умеют делать. Мы как-то вот из-за вот этого циверблата не умеем. Мы вроде танцуем, а вроде не танцуем. Мы вроде отдыхаем и начинаем о работе, да, говорить Ну, за столом, за праздничным, а начинаем о работе. Ну, это вот безобразие называется. На работе начинаем об отдыхе, а как, как финские лесорубы в лесу бабами Олеси. Бывает так, хорошо. Вот так. Понятно ли, барышни Да, понятно, слава Богу значит планируем и закрытый час теперь инструменты, что мы успеем значит 3, 5, 7 дел и здесь одно, два, три дела в день есть много инструментов вы, у вас там есть а, значит, сначала сколько времени на планирование у вас там есть слайдик, и я говорю всегда обувь по размеру сезону как по вашему, сколько надо максимально тратить времени на планирование и чтобы вы не прощались и не придумывали никаких цифр я вам напишу 1% времени нужно тратить на планирование. То есть, если вы планируете день, а день сколько обычно часов проходит у вас? Из 24 8 часов спите. Сколько? 16, правильно? Сколько 1%? Нет, 16 часов. Ну, 16 часов, ну пусть 10 часов. На 60 минут, там 600 минут. то Да. Я скажу вам, планирование на день 15 минут. Вот Время, чтобы спланировать день, 15 минут. Как мы понимаем, на месяц сколько? 4 часа. Uh -huh. Надо не, не разом 4 часа, а в начале месяца, в середине. Да, а на год, 1% от года, это сколько дней? 3 дня, правильно? Год 300 дней. три дня. Если вы планируете на год, это надо год вот от согласований. А если вы видите, ну, да, а это, же, это же пришло и в государственное управление. Бюджеты защищают в Госдуме? Помните, первое чтение, второе чтение и утверждение. Потому что они на год планируют. Надо поработать самостоятельно, собрать их, подкорректировать, разойтись, подпоравить, потом утвердить, потом еще и потом принять. Поэтому, чтобы спланировать стратегические цели, тратить день, два-три с детьми, с семьей на все Чтобы спланировать день, 15 минут в день. Какие же. То есть, а к сожалению, к сожалению, девочки, мы не тратим столько времени на планирование. Мы жалеем этого. И потом думаем, что-то как-то не идет. Потому что, видимо, в школе, я не знаю, как у вас в школе, ну, и у меня это было хорошо, а вот в нынешней школе детей отучают планировать. Потому что в наше детство, в вот наше с тобой детство было что, против дневники. Да. дневники. Расписание. Расписание есть, висело да. прям на всю неделю, и мы прописывали все. И день у меня был прописан. Литература, русский, стальки, доски. После этого у меня была художественная школа и спортивная. Режим, Потом, да, абсолютно. Да, Но это сейчас так преподают, что детей тошнит. И они этого не делают. Перестали вести дневники, стали вести расписание. Их тошнит, они не хотят это делать. Не хотят и не умеют планировать ни день, ни неделю, ни жизнь. А потом приходят в жизнь и думают, да что, что, что, -то? что то что делать, что-то ничего не успеваем. Ну что будет, то и будет. Как пошло Вот в чем проблема. И это хорошо, что в школах этому учат. Но должны быть учителя так, так учены, чтобы люди любили это и понимали. Так вот, 15 минут в день, девочки, вложите в планирование. Итак, 15 минут, три этапа. Там у вас много перечисленное инструментов планирования. Вот здесь я перечислю. Держать в голове. Ну, можно все держать в голове. Вот это сделать, вот это сделать, вот это. Правильно, да? Держим обычно в голове. Завтра что хочешь делать, и сейчас спрошу, и ты мне скажешь. Иду, и нигде не записано у тебя, я подозреваю. Дальше есть email, да? Ну, все, по запишут в интернет. Есть люди, которые делают список дел. Вот это надо делать, это, это хорошо уже, правильно? Да, это я ну, да. Так а список, дел. список дел. Есть, если вы руководитель, секретарь есть, да, он, ну, Путина, там есть люди, которые ведут его дело. Есть такой метод швабры. Ну, шваб есть, так, вот такой человек в Англии, да, ему там, например, был, заплатил большие премии. А швабры, это знаешь, как выметать. А он говорил так, пишите дела все, так, список дел. Но как спланировать день? Выбираете сначала самое важное и uh -huh. делаете его. Смелее. Потом из оставшихся выбираете что? Самое важное. Сделали его. Потом самое важное. Сделали его. И вот этот лорд начал вот так планировать. Ну, Это называется этот метод шваба. шваба. Но он говорит, офигеть, он такие премии премию дал, что человек силу минут потому что многие советуют именно не тратить. Многие садятся да и начинают судить с того, что делают сначала какие-то мелкие дела, говорят, сейчас я разгребу мелкие дела, а потом сяду спокойно за большие. Это стратегическая ошибка. Слава Богу, что я сейчас у вас там на слайдах есть все есть методы. Есть метод БАББ, это я вам не буду давать, матрица Изенхауэра есть дела срочные, важные, не срочные, не важные. Есть срочные, важные, срочные, и важные, но не срочные. Это которые важные, но ты сам определяешь время. Есть дела. А это важный инструмент планирования. Все дела, которые ты запланировал, надо разнести по важности. А их сколько, помните, мы написали? 7,3. 10. Ну, 7,3. 10. Надо написать... Не надо планировать, надо разнести дела. не Неважные, не но срочные. Это что? Это когда вам позвонили. Ну, оно не важно, но ты не можешь определить время. Так случилось. Или вас вызвал начальник. Да. И есть неважные, не это От них надо заграждение делать. Это мусор. Угу. Это ваши помехи. То, что убивает ваши время. Это метод БАББ. -А я понял. Да. Есть еще карта мысли. И очень хорошо, что мы с вами дошли до, этого, до этой темы. Карта мысли. Карта дня, я так это назову. Вот она так же делается, как ваша жизнь. Хорошо, что вы теперь это умеете делать. Вот здесь пишите сегодня. Завтра какой день? 16, 16 января. Вечер. И вот здесь пишите, сколько, как мы напомнили, 10 дел. Ну, 7-10. Тех, которые... Там вот здесь, встречи с мамой. Вот здесь провести планерку. Вот здесь встретиться с, с, с ректором КГУ. Вот здесь мне там, доехать до, там, до сельхозакадемии. Вот здесь мне принять отчет. Вот здесь мне надо э, с, э, отдать бухгалтеру распоряжение и проверить баланс. Ну, я Готовь, 10 я... дней, о, 10 дел пишу. Это первый этап. И это вот так, если вы еженедельники свои сделаете вот так страничку, вы, вы великое дело здесь сделаете. Непростые ежедневники, которые сейчас в моде, где просто так один день список дел делаются. Они не очень эффективны. Там, потому что обычно люди пишут вот так. А если вы Используйте список дел сначала, то какое дело кажется важным? Которое вверху. И вы иногда его берете, сделаете, это сделаете, а потом очень важное дело не успеваете. Uh -huh. Uh -huh. И это цепноты вы в стрессе. Не успели. Список дел нужный yeah. инструмент, но он не первый. Итак, какие же три этапа? 15 минут распределяются так: пять минут, пять минут и пять минут. С сегодняшнего дня попробуйте. Надо не верить, Иванову на слово верить не надо, надо все проверять на себе, работать, пользуйтесь. Итак, пять минут вечером, вечером, сегодня, или сегодня, если поздно, ну, сегодня, нужна карта мыслей, карта дня. Первый инструмент. Сели за чашечкой кофе и сделали вот это. Не надо определять, важное дело или не важное, срочное или не Просто 16 января у вас должно быть 7-10 дел. Вот этих важных. 7-10. 5 минут. На это реально 5 минут. Если любую, сейчас из вас попрошу завтрашний день назвать важные события, вы назовете. Это и детей своих учите. И вы увидите, как ваша жизнь изменится. Это первый этап. Три этапа. Второй этап – 5 минут утра. Б, А, Б, Б и список. А вот Б, А, Б, Б – это вот так. Вы написали здесь дела, а утром либо это вы дома за чашечкой чая, либо когда, когда вы пришли на работу. Поздоровались, включили компьютер, налили чашечку кофе и открыли вот этот список, который вы вчера вечером создали. У вас утром что-то появится непредвиденное. И вы теперь должны прописать свои дела по типу это А, это важное и срочное. То есть встреча с губернатором назначена на 15.00. Это Б, встреча с родителями. Оно важное, но ты сам назначаешь время. Б дело, это когда ты сам назначаешь. А дело, когда время уже назначено. Да? Совещание с моим инвестором. Назначено на 13.00А. Дела-то уже все прописаны. Я только пишу А, Б, Б, Б. И вы помните, я вам говорил о порционности задач? Дел А это 2-3 всего. Дел Б это 5-7. Это те, которые вы сами время назначили, Ставили на это вообще 1 минута. А теперь, раз вы назначили, вы видите, какие дела. Вот у вас во второй половине листа, вот этого ежедневника, который я вам показывал. Написанный список дел, только прям 4 дела до обеда, 4 после обеда. Ну, с 9 до 10, с 10 до 11, с 11 до 12, с 11 до часу. Обед, потом с 2 до 3, с 3 до 4, с 4 до 5, с 5 до 6. Угу. И теперь вы видите, а, у нас что губернатор уже назначил? Губернатор. Так, а, совещание. Совещание. Ну, еще, может, какое-то дело, уже назначено время. Ну, встречи, например, Встреча с кэшером, женской группой. С да. 9 часов, да, Кэшев. Да, у нас обычно вечером. Ну, например, да. остальные Правильно. дела, я смотрю, это все расписано, я сам назначаю утром, да. я сам с собой провожу планирование. Угу. Пять минут. Пять минут вечером я спланировал дела, не определяя важно, неважно есть, их надо сделать. Потом я утром расписал все свои 10 дел. Правильно? Да. И третий этап – обед. Обед? А, да, обед. Что надо пять минут? 15 минут, жизнь. Посвятите 15 минут дня на планирование. Обед. Что, что в обед надо сделать? Рефлексию. Да? Конечно, посмотреть, что успел. Появился фальс-мажор. Mm -hmm. новое вводная. Ты планировал встречу с губернатором на час, а она заняла два часа. Ты скорректируй, либо сюда перенеси, либо перенеси на завтрашний день, у тебя уже есть дело, которое ты на завтра и спланировал. Итак, главное планирование для правого полушария карта дня, карта мысли, то, о чем мы делали со своей жизнью, системное видение, чтобы вы каждый день детей своих учите, весь день свой видели. Весь день. Это пять минут вечером. пять минут утром этот весь день профишкуете по важности и в список. В, в обед подкорректируйте. Uh -huh. Это вам день. А есть некоторые люди, я вам покажу, вот тут уже некоторые спрашивают меня. Они, я не могу найти, путь yeah. не делают. Я делаю есть ежедневники, есть еженедельники, а есть uh -huh. вот так весь месяц написано. Вот весь месяц, Вот это это как январь. в лагерях. Январь еще только начался, а уже все расписано. В лагерях мероприятия на да. смену, да? И так каждый месяц. Ну, может, так а потом каждый день я делаю так же самое. Да. Потому что уже в месяц основные дела расписаны, а время я там сам задаю. Не убегай. Да. Ну что, коллеги, конечно, часть мы не усну. За полтора часа тот тренинг, который занимает два дня, несомненно, не сделать. Но я надеюсь, что... А, вот я хотел бы вам сказать. Последняя страничка надо на жизнь. Напишите для себя. Вот она называется «Поздравление юбиляру». Ага. Что значит? Не надо вам никого звать. Это займет у вас минут 20-30. Только вот здесь напишите. Вас зовут Елена. Да? Да. Поздравление юбиляру. Елене 95 лет. Uh -huh. Uh -huh. И вот здесь пишем. От друзей, от близких. Где ты, с кем ты, что ты достигла, что бы еще хотелось. Напишите. Это такой большой план. А план? Но это не, не план, а как поздравление. Yeah. Как будто ты уже там. Никогда ты будешь там, а тебе уже 95. И вот ты пиши, я здесь. Сижу вот здесь на бережку Волского водохранилища. Или Канаров, или лицо, Или там еще... И вот вокруг меня такие дети. Я так рада вас видеть. И вот вам тебе говорят, ух ты, Елена, ты вот этого достигла, как приятно. Я не могу это сделать за вас. Да, поздравление юбиляру может вас вести в стопор, скажи, даже зачем ты нас, Иванов, учишь, мы все не хотим, мы нам всем по 17, это понятно, 17-18 до 25, но чтобы жить далеко и со смыслом, и что после, обычно только после поздравления юбиляру люди начинают писать 49 мыслей. Работает. Девочки, какой-то, какой-то, Делали полезность, Скажите обратную связь, а то я только болтал в основном. Это неправильно. Я так не умею работать, и вы меня простите, девочки. Очень здорово. Спасибо за порядок, упорядочение мыслей в голове и, и времени ну, в масштабе. Спасибо за замечание. Теперь только да, ответственность мы разделим пополам. ответственность Я вам это дал. Ваша. Сделать дома все, что надо сделать. У тебя, любимый, хорошо. Девочки, мы я как вам и писала, что мы проведем занятия, послушаем, поучаствуем в вебинаре, потом обсудим, как мы дальше будем. И... Как нам жить дальше? Да -да -да. Так, что будем на связи. Да. Я обязательно вышлю презентацию, не переживайте. Она чего-то вот не пошла, мы думали ее использовать, но Александр Михайлович, настолько все хорошо сам говорила, показывал, что, в принципе, нам и не помогли. Я, вы можете, вы должны меня ругать, я не сторонник вот таких неживых общений, ну, вот таких, я не умею, я в стрессе, на самом деле, я к живым общениям. Но поскольку я вижу здесь людей, и некоторых из вас вижу и слышу, то, несомненно, есть о чем поговорить и о гендерных различиях, и о проблемах, что происходит в семьях нас сегодня, в нашем будущем и о взаимодействии в да, да, ну, конфликт, конфликтных ситуациях, если есть такая ну, желание так необходимо. Мы учимся, обучаемся. А Можно провести да. Мы очень надеемся, что не последний раз Хорошо, будем... А какой эксперимент? Мы-то а с я вами тоже что Каждый из них написал на листовке стратегическую цель их компании. А, да и больше. показал, и посмотрим. у них попадают или нет. Сейчас сейчас. Мы успеем. Думаешь, успеем? Да. Не, не, не, не успеем. Нет, это не это сложный вопрос. Да. Это очень сложный Это, как нет, я тебе да. скажу, напиши стратегическую да. цель твоей семьи. Девочки, не будем задерживать вас. Спасибо большое за участие. Если есть Спасибо еще вопросы, пожелания... А вы пожалуйста. знаете, что, Лена, ты можешь им отправить мой e прямо, и я отвечу на все ваши вопросы, тем более это ничего не стоит, я редко сижу к компьютеру, но каждый день сижу вечером, ну, где-то с 11 до часа ночи, я отвечаю на все вопросы. Если после нашей встречи у вас возникли вопросы, прямо напишите мне, и я вам отвечу. Нет, мы будем обмениваться домашним заданием, да, когда все выполнят домашнее задание, я дам на контроль Александра Михайловича. Да, это правильно. Да. да. Договорились. Ну, ладно. И телефон, и телефон да. тоже дайте, пожалуйста. Хорошо, телефон. да, дайте, дайте. конечно. Все отлично, это правильно. Люди любят общаться лично, да? Это да, Правильно. Хорошо. гораздо полезнее. Он спасибо пишет, тогда спасибо. большое, да, благодарю вас. Большое спасибо. Очень интересно, к сожалению, не сначала слушали, но главное, ну, что удалось. Интересно, да, да. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Большое спасибо.